И сегодня хотела бы рассказать о своем внутреннем ощущении, находясь изначально в зеркалах Андромеда. Ощущения были на уровне физического тела, тонких тел, очень своеобразные. Вот то, что у меня когда-то болело, да, оно заболело там, на всю катушку. Сломанный палец, там надрыв мышцы во время когда я там была, были удивительные ощущения. Ну, во-первых, шли волны энергии, горячие, тепловые, холодные, как ручейки. Вот. И я ощущала там себя в таком состоянии интересном, как будто я какой-то механизм. Обратила внимание вот на что. Вот в антрониде как раз... Значит, во-первых, я поняла там такую вещь, что все настолько взаимосвязано, все настолько реально, ну, в разных мерностях. И вот там я ощутила, а, ну, сначала, значит, на уровне а, просто волновом, а, вот такой момент, стала раскручиваться спираль, правосторонняя вот такая, да, она образовала структуру, похожую на чашу в которой я находилась. Эта структура раскручивалась все быстрее и быстрее. И вместе с этим раскручиванием стал простраиваться вертикальный столб. Энергетический, очень мощный вертикальный столб. Я чувствовала там вот такие удивительные ощущения родства со всем миром. А миром других планет. Миром космическим. Было ощущение, как будто я нахожусь за гранью реальности и в то же время внутри каждой из них. Это вот то, что я хотела сказать по андромеде. А, когда я зашла в другую установку Ядцы, ощущения, они как бы стали более а, такие вот округленные, что ли, да, я почувствовала себя, находящейся в сфере, в сфере, а, которая была заполнена энергией, очень яркой мощной. И вот в этой сфере а, шло вот такое как бы набирание энергии, а оно значит ну, как бы варьировалось сначала, да а потом я поняла одну вещь. Просто то, что предназначено человеку, да оно там простраивается. Я увидела вот эту структуру вертикальную в этом столбе, да, которая шла а, в энергетическом столбе светового. И вот эта структура, она как бы, знаете, как бы объединяющая э, нас в связи, значит, с Создателем. И вот эта связь, она простроилась так ярко, что стало понятно, что то, что нам предназначено, когда мы идем на Землю, здесь мы можем вот эти вещи все осознать. И вот эта структура построения, она э, очень множественная. Она представляла из себя очень много цветов. Сначала это были цвета закручивающиеся, потом я увидела э, вот на уровне клеток вот эту структуру, как она э, отражается в клетках. То есть каждая клетка как целый мир, как целая вечность. И вот из этих вечностей состоим, состоим мы, тогда, когда мы целостные. А дальше, когда э, я вошла уже в третью структуру, э, ретрансляторов. но это было что-то удивительное. Во-первых, оно шло по нарастающейся, да. Сначала я увидела много-много мерностей, в которых отражаюсь я сама, мой мир, но потом как бы я задала себе сразу задачу, да, желание, что ли, оно всегда присутствовало – собрать себе целостную для того, чтобы развиваться, вот по своему, значит, как бы по своему желанию, да, тех способностей, которые уже были раньше. Я как бы рисую картины на, на потоке иных миров. И вот здесь произошло нечто удивительное. То есть здесь не я рассеивала энергию, а энергия собиралась во мне. Она шла от разных нервностей. Я ощутила себя снова в сфере. И в этой сфере значит, я увидела сразу как бы, да, два тетраэдра, размещенные вершиной вверх и вниз, вот, в котором я находилась. И там было удивительное состояние а, раскручивания вот этих тетраэдров. Во-первых, когда ты находишься в веркобе, а я как бы у ну, не было там мысли раскручивать или как-то, то есть не раскручивалась сама. И вот э, увидела множество-множество кристаллов. Эти кристаллы были разноцветные, э, каких там только не было граней. И вот эти цвета отражались во всем. И вот эта кристаллизация, она как бы была задействована в каждой клетке тела. И ощущение было, вот какого-то такого наполнения энергии удивительного. Я настолько благодарна посещению вот этих структур, вот этих зеркал, э, вот этих конструкций. Потому что было вот такое какое-то собирание себя удивительное. Очень благодарна вот этим практикам. Спасибо огромное.